Смородина. Радио твоего города. Доброго всем дня! В гостях у Смородины здесь, на волне 106,8 FM. И прямо сейчас мы встречаем в гостях очаровательную, прекрасную девушку, ну и, конечно, серьезного директора Международного Восточноевропейского колледжа Новикову Варвару Валентиновну. Сегодня поговорим об этом университете, об этом колледже. Можно задавать вопросы. И именно за эти вопросы вы можете сегодня получить рюкзак, который принесла наша очаровательная гостья. Об этом подробнее чуть позднее. Пока давайте поздороваемся. Здравствуйте, Варвара Валентиновна. Здравствуйте. И мы надеемся, что сегодня будет действительно много вопросов. Кстати, уже многие вопросы летят сюда нам на смородину. Но сначала хотелось бы узнать вообще, что такое МВЕО? Международный Восточноевропейский университет это большая ассоциация образовательных учреждений. И в эту ассоциацию входит Международный Восточноевропейский колледж. И филиал, один из филиалов нашего колледжа находится здесь, в Сарапуле. А в образовательную организацию входит Восточноевропейский институт. Это организация, которая занимается дополнительным профессиональным образованием. А также входят два вуза, которые дислоцируются в Москве. Но тем не менее мы ведем набор студентов этих эти вузы. Серьезно? Вот так вот живя в в Сарапуле можно попасть в такую серьезную учебную организацию. Конечно. И многим, мне кажется, в Сарапуле вообще кажется, что вот какие-то там специальности, которые вот сейчас очень актуальны, или какие-то серьезные учебные заведения, это не для нас. Мы вот живем глубоко в провинции где-то, да, и ничего не можем добиться. На самом деле это не так. Правильно? Ну, безусловно, сейчас а, с внедрением цифрового обучения границ вообще не существует. И недаром мы называемся международным Восточноевропейским университетом. У нас учатся не только студенты со всей территории России, но и страны СНГ и даже из дальнего зарубежья. Очень здорово. И давайте тогда уже начнем сразу же с вопросов. Мы примерно поняли, что это за организация. Кстати, очень много специальностей. Я вот а, специально зашла в группу ВКонтакте МВУ и увидела, что просто невероятное количество специальностей, начиная от Управление персоналом, заканчивая туризмом да, и дизайном. Очень много специальностей. Только в колледже у нас сегодня 13 специальностей. А вы можете ответить на вопрос, которая из них самая популярная сейчас в Сарапуле? Вот на какой обучается наиболее э, большое количество учеников? Здесь в Сарапуле у нас. Здесь в Сарапуле это да. правоохранительная деятельность. У нас уже с 2015 года здесь работает филиал по адресу Электрозаводская 8. И мы обучаем по специальности правоохранительной деятельность. То есть, отучившись у вас, можно пойти работать в а, полицию? Конечно. И, кроме того, мы предлагаем уникальные условия для наших студентов. Они могут продолжить свое образование на юридических факультетах наших вузов-партнеров по очень льготной стоимости на, а, в сокращенные сроки. Как здорово! А можно ли это обучение, которое в дальнейшем идет уже высшее образование, да, совмещать с работой? То есть, люди устраиваются на работу в полицию и параллельно... Получат... Как правило, так и делают. Поскольку и зарабатывать, и учиться. Безусловно. Особенно на высшей ступени, да. Это очень интересно, на самом деле. И давайте вот вопросы прилетели от наших слушателей. Во-первых, есть приветик от Наташи Аверина который пишет «Добрый день! Привет, Наташа! Присылайте свои вопросы. Возможно, именно вам сегодня достанется классный подарок. Это рюкзак, между прочим. И вот я как волшебник просто прямо доставайте, сейчас... Доставайте, доставайте! Да, я прямо сейчас достаю этот классный рюкзак. Я вижу, что он очень качественный. И здесь написано «Несу знание». Вот хотелось бы мне в своей голове иногда нести столько знаний но в рюкзак по-моему все поместится и одному из вас дорогие друзья сегодня этот рюкзак достанется выберет наши гости за самый интересный вопрос. Светлана Логинова Здравствуйте. Сереж Иванов спрашивает. Доброго дня всем смородинкам и гостям студии вот у вас колледж международный можете перечислить из каких стран у вас обучаются студенты? Ну, безусловно, большее количество студентов у нас с территории России. Всего в колледже обучаются сейчас более 5000 студентов на разных формах обучения. А также наши студенты представлены студентами из стран СНГ. Это прежде всего Казахстан и Белоруссия, но ну, и с дальнего зарубежья. То есть у нас несколько студентов. Это русскоговорящие ребята, которые живут во Франции, Люксембурге. Очень здорово. И мне кажется, поступить в такое учебное заведение, прям даже немножко престижно для нас, для сарапульцев. Здорово, что у нас есть Такое место Еще раз напоминаю, это Электрозаводская 8. 8 И чтобы поступить Сложно вообще поступить? Что надо делать? Вот у меня сын заканчивается 9 класс сейчас В данный момент И вроде как мы собираемся поступать в 10 Но мы открыты для предложений И вот как вообще к вам попасть? Сложно ли это? По закону об образовании Только по ряду специальностей Мы можем проводить вступительные испытания А по другим нет и эти специальности относятся к творческой направленности. Uh -huh. а по специальности «Правоохранительная деятельность», куда поступают наши студенты, а вступительные испытания в форме собеседования. Мы должны понять, насколько человек понимает а службу в правоохранительных органах, с чем будет связана его карьера. И, безусловно, мы спрашиваем о здоровье. Uh -huh. А результаты ОГЭ и ЕГЭ влияют на поступление к вам или они не учитываются? Ну, в данном случае на среднем профессиональном образовании только при поступлении на бюджет идет конкурс аттестата, а по а, другим специальностям мы берем абсолютно всех. То есть бюджетная специальность у вас тоже есть? У нас сегодня учатся 125 студентов за счет бюджета Удмурской республики, но в этом году мы перешли полностью на коммерческую основу. Возможно, в следующем году вернемся снова но к бюджету. Есть уникальная еще интересная возможность обучиться и софинансирование, как я понимаю да, или от центра занятости, вот какая-то у вас история а, есть. Это программа, которая предусмотрена уже для взрослых людей, ага. те, которые либо состоят на учете в центре занятости, либо а, которые находятся на грани увольнений, либо им 55 и для них есть очень хорошая система а, повышения квалификации и переподготовки, то есть получения новой востребованной специальности. Это тоже можно сделать у нас в Международном Восточно-Европейском университете. Очень здорово. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем общение, и у нас есть сообщение от Каролина которая пишет, как студенты Сарапова хочу сказать, что Международный Восточноевропейский колледж самый лучший колледж в мире и мы в принципе Очень согласны, приятно да. слушать такие вот у нас слова. сегодня в гостях директор Международного Восточноевропейского колледжа Новикова Варвара Валентиновна и у нас есть очень много интересностей для вас, да, например вот мы за эфиром заговорили о том, как быть э, детям нашим. У меня у самой сын заканчивает девятый класс и мы в принципе не понимаем вообще куда двигаться дальше, в идти типа в 11 поступать куда-то в колледж. Или что? И оказалось, что есть подводные камни здесь, да, по поводу обучения. После девятого идти или после одиннадцатого? Ну, ребята, которые уже точно определились, что они хотят получать профессию в рамках СПО, они, конечно, идут, уходят после девятого класса. И здесь есть ряд преимуществ. Во-первых, у них есть возможность поступить в ВУЗ без ЕГЭ потом. Uh -huh. на ускоренной программы, если они идут, например, по профилю. Uh -huh. Это очень хороший бонус. Во-вторых, они начинают выходить на рынок труда на 2-3 года раньше своих сверстников, которые идут в ВУЗ, и в этом отношении нарабатывают профессиональный опыт, и порой у них фора. По некоторым специальностям, вот я уже приводила пример, это специальность, например, реклама, смысла в высшем образовании вообще никакого нет. То есть на базе колледжа дают более прикладные знания. И в дальнейшем они уже э, развиваются, получая либо дополнительное образование, либо идут на высшее по другому профилю. Вот. А и ребята, которые идут в 11 класс, безусловно, это те, кто рассчитывает поступить в вузы. Но, к сожалению, это не всегда получается. И вот тут э, получается, что бюджетных мест для выпускников 11 класса в колледжах-то и нет. Вот так, дорогие друзья. Да, и они сталкиваются с выбором: либо поступать а, на платное обучение вуза, а, минимальный чек у нас в Удмурской республике, я знаю, что 150 тысяч рублей в год, а либо идти платно в колледже. Угу. Поэтому, а, конечно, родителям девятиклассников я бы рекомендовала сходить к профориентологу, взвесить все за и против, прописать возможные карьерные траектории, и сделать осознанный выбор. А скажите, вот есть такая возможность, например, если вот закончил сын 9 класс, да, и просто прийти к вам, у вас есть день открытых дверей, какая-то информация? Вот, чтобы прийти, не просто подать документы, да, чтобы поступить на какую-то из специальностей, а именно поговорить, вот надо ли это, возможно, подскажете, какая именно специальность подходит, или что-то вот подобное есть в вашем колледже? Я хочу сказать, что в приемной комиссии работают специалисты, которых обучали по профессиональной ориентации. И поэтому в Ижевске это можно прийти очно и получить консультацию. А для тех, кто живет в Сарапуле, можно позвонить по телефону 8 800 177 24. Напишем, я думаю, что Конечно. этот телефон. И получить консультацию устно Либо приехать в Ижевск И более mm -hmm. подробно изучить все возможные выборы Какие карьерные траектории могут быть Или получить консультацию даже по телефону и тут у нас есть вопросы, например, Светлана логинова спрашивает, перефразируя известную фразу, науки все возрасты покорны. Если ограничение по возрасту у студентов именно вашего колледжа? Ограничения нет. Я вот знаю, что в нашем филиале в Стерлитомаке он у нас специализируется на направлении дизайн. У нас учится на очной форме студентка 50 лет. Отлично. Я обожаю на самом деле вот такую э, историю, когда в, это, в этом возрасте не заканчивается жизнь, да? И пойти даже на очное обучение. Мне кажется, это вообще ничего такого в этом нет. У многих же блоки какие-то стоят, да. Я сама постоянно чему-то учусь, хоть мне пока и не 50, но вот только пока, да. И я считаю, что это очень здорово. То есть любой человек может прийти и поступить к вам. Да, и не надо забывать, что в нашем холдинге очень развита дистанционная образовательная технология. То есть мы около 15 лет занимаемся дистанционным образованием. И по праву Дмурской республики лидеры в этой области. И многие студенты, которые совмещают работу с учебой или у которых маленькие дети, они поступают и обучаются с помощью дистанционных технологий. И есть здесь абсолютные преимущества. То есть вы имеете доступ к образованию 24 часа в сутки и обучаетесь, когда вам удобно. Второй момент, мы не ограничены преподавателями, которые живут на территории Дмурской республики. И вот у нас по ИТ преподаватели есть, например, из Польши, mm -hmm. да, вот и они ведут то. онлайн занятия, конечно. То есть здесь э, вся Россия и даже дальнее зарубежье мы рассматриваем как площадку для поиска крутых экспертов. И это очень здорово, потому что в Сарапуле, например, некоторых специалистов вообще не найти. Конечно. И очень сложно у них обучаться. Ребят, отличная возможность, на самом деле, получить образование, да, и дистанционным способом, мезоочным, заочным, и очным, на самом деле очень много всего могут вам предложить. Но еще одно вот сообщение прилетело от Ириночки, которая пишет нам, всем хорошего настроения и желаю побыстрее пережить все передряги с Сарапульским филиалом. Ждем новый учебный год. Видимо, одна из студенток пишет, и я думаю, что... Я думаю, что мы уже пережили эти передряги, uh -huh. да, что мы находимся на нашем любимом адресе, электрозаводская 8, продолжаем uh -huh. свою деятельность, и все у нас будет хорошо. Также вижу сообщение или вопрос, можно даже так сказать, от Сергея, который пишет, «Меня заинтересовала в вашем университете специальность туризма. Расскажите, пожалуйста, подробнее, может быть, какие-то первоначальные навыки должен иметь поступающие или вообще вот что-то, что, если вдруг заинтересовала, даже человека, который сейчас где-то работает, да, или заканчивает обучение в школе, что? Какие навыки надо иметь для того, чтобы пойти учиться на туризм? Вообще отличный вопрос, потому что для Сарапова, который сейчас развивает активно внутренний туризм, и очень много энергии вкладывает, как и вообще в Удмурской республике, эта специальность безусловно актуальна. А, специальность по очной форме у нас существует в городе Жевске, а можно прийти учиться очно, uh -huh. а для всех остальных ниже а можно учиться на этой специальности с помощью дистанционных технологий. Uh -huh. а, срок обучения на базе 9 классов и а, по очной форме всего три года, а на базе одиннадцати, если вы закончили школу, два года. Вот и за этот там. период да, можно получить качественные знания о том, как создаются и развиваются туристические объекты, как они продвигаются, как формировать туристические маршруты, как гостей встречать, развлекать, и как это все с, документ, ну, с документационной точки зрения должно быть организовано, с юридической. Угу. То есть специальность очень насыщенная, и надо понимать, что мы не готовим а турагентов, которые продают туру за рубеж. Мы готовим прежде всего специалистов, которые будут развивать нашу Удмурскую республику, привлекать сюда гостей, делать классные туристические объекты, поэтому приходите к нам учиться. Это очень актуально, между прочим, для действительно нашего города и для всей Удмурской республики. Ну и интересно, еще вот у меня возник вопрос, если вдруг кто-то приедет из ближайших деревень, например, да, потому что очень много едут в Сарапу, поступать, или Жевск, есть ли место, где проживают студенты, или они и сами должны как-то об этом заботиться а, В Ижевске у нас есть помощь риэлтора uh -huh. а, И мы, мы оплачиваем риэлтор Для наших студентов И он организует им а, жилье Недалеко от нашего МВУ uh -huh. а, а в Сарапуле Прямо над нами есть общежитие Здорово то есть можно, устройство, в принципе, возможно, Конечно. если есть желание. Так что, дорогие друзья, даже если вы не проживаете в Сарапеле, даже если вы живете где-то не очень далеко, а возможно и далеко и хотите посетить наш славный город, то милости просим. Вашей вот... радио твоего города. Интересные сообщения к нам прилетают, например, Юлия пишет, привет, еду в авто, слушаю вас гости, очень интересная, даже я задумалась над образованием, а я, Юлия, хочу сказать, что об этом думать никогда не поздно. И всем вам напоминаю, что сегодня у нас в гостях директор Международного Восточно-Европейского колледжа Новикова Варвара Валентиновна. Кстати, не только э, крутой профессионал, с которым приятно общаться, но и очаровательная девушка, потому что здесь у нас даже пишут, э, прям прочитаю, кто то у вас в гостях, актриса? Нет, нет, ребят, вот такой серьезный человек, и она готова отвечать на ваши вопросы. Например, Игорь Петров спрашивает, можно ли с вашим дипломом работать или учиться дальше? И еще он спросил, поможет ли вуз с трудоустройством после учебы? Ну, это два разных вопроса. Давайте Поэтому, начнем, с, да, начнем с первого по поводу диплома. Наше образовательное учреждение имеет лицензию и государственную аккредитацию. Это значит, что диплом, который вы получите, он ничем не будет отличаться от государственных колледжей. Мы работаем по тем же правилам, а, с таким же надзором за нашей деятельностью. Поэтому а, миф о том, что частные колледжи не дают госдиплом, давно уже рухнул. С диплом все в порядке. А Второй вопрос по поводу трудоустройства. А сейчас рейтинг колледжей вообще складывается из того, какой процент трудоустроенных выпускников у этого колледжа. И поэтому с первого курса мы готовим наших ребят Потому тому, чтобы после окончания не гарантированно имели работу. У нас существует центр поддержки трудоустройства наших студентов и выпускников, и мы а, знакомим их с работодателями. Мы направляем на практику к потенциальным работодателям, мы их учим, как писать резюме, проходить собеседование. Мы приглашаем работодателей, а также самостоятельно ведем трудоустройство наших выпускников. Поэтому все, что нужно для того, чтобы получить первую работу и зарабатывать достойно, колледж берет на себя. Это очень здорово, и это действительно крутая возможность Не только Некоторые, знаете, получают какую-то специальность, какую-то профессию И потом думают, и что дальше? Вот есть у меня это, и что теперь? Тем более у нас в Сарапуле, да, у нас в Удмурте э, Такое ощущение, ну вот для простых людей, по крайней мере для меня Вот я особо об этом не задумываюсь, э, что найти какую-то хорошую работу Это вот надо вот, вот что-то там как-то обойти, что-то там где-то знакомых иметь или в этом духе Но мне кажется, ваши ученики действительно на хороших работах работают с достойной заработной платой очень важно а, а, сформировать правильные ожидания от первой работы выпускника колледжа, да, и научиться строить карьеру, то есть научиться понимать, какие результаты это должен достичь на первой работе и как двигаться дальше. И когда в голове вот эта четкая информация есть, как себя вести на рынке труда, то, как правило, все бывает в порядке. А есть такая возможность, например, если у вас практика такая в колледже, когда ваши студенты, учащиеся на очной форме, например, где-то начинают еще подрабатывать, то есть работ... сейчас же очень много удаленной работы, да, если учишься на дизайнера, на IT какие-то специальности, подрабатывают? Да, конечно, да. Вот, дорогие друзья, что я хотела услышать? Потому что в наше время дети хотят быть самостоятельными очень рано, да? И они хотят уже свои собственные деньги зарабатывать и иметь какие-то свои карманные деньги. И получается, собственно, совмещать, да? У них все отлично получается. Да, конечно. Вот и моё моё работу мы находи на сами находим для них работу. А, то есть да, особенно еще. по а, цифровым и творческим специальностям. То есть колледж привлекает заказы для того, чтобы студенты зарабатывали на своей профессии. Но это не счёт. только заработок, по-моему, это еще и крутая практика, практика, да, практика, которую уже выходишь не только на те в теории, все знаешь, но уже и на практике являешься крутым специалистом. А можно я отвечу на вопрос Оли Буториной? Обязателен ли демоэкзамен по специальности правоохранительной деятельности? Отличный А Действительно, Ольга изменилась опять-таки законодательство в сфере образования. и Сейчас для того, чтобы получить диплом государственного образца, необходимо выпускникам колледжа сдавать демонстрационный экзамен. Но специальность правоохранительная деятельность исключена из этого перечня. Поэтому по правоохранительной деятельности демонстрационный экзамен не обязателен. И только по желанию образовательного учреждения он может. Быть внедрен. Но это инициатива непосредственно образовательного учреждения. По правоохранительной деятельности государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена а, и выпускной квалификационной работы. Здорово! То есть все проще, чем казалось, да? да. Еще один вопрос прилетел: как быстро и дешево получить? высшее образование. И вообще нам тут писали, колледж это не вуз. Давайте здесь уже э, как-то расставим точки над «и» и узнаем, да, колледж это вуз или не вуз. Давайте Подскажите поговорим нам. об образовательной траектории. Да? Угу. И мы все знаем классическую образовательную траекторию. Один из классов закончил, сдал ЕГЭ, поступил в вуз, закончил вуз. Есть другая образовательная траектория через колледж. Угу. На примере юридической специальности. Предположим, вы закончили 9 классов и для того, чтобы получить высшее юридическое образование, не сдавая ЕГЭ, вы можете поступить на такую специальность, как право и организация социального обеспечения. Это самая короткая юридическая специальность. После 9 класса срок ее освоения всего 3 года. И дальше вы поступаете в ВУЗ на ускоренную программу обучения и учитесь еще три года. Поэтому после 9 класса вся ваша образовательная траектория до высшего образования в области юриспруденции занимает всего шесть лет. И, безусловно, наши слушатели они не обязаны знать эти ходы, траектории. Mm -hmm. Именно поэтому звонят в приемную комиссию нам, ставят задачу на свою образовательную траекторию и уже наши специалисты помогают ее решить. Ну после девятого за шесть лет получить высшее образование, но ну, это как-то даже даже в мою голову не укладывается, ребят, но ну, это реальность, это реальность. И если даже до одиннадцатого идти, ну никак, никак не получается до шесть лет после девяти, да, получить вышку, даже не могу представить. Есть еще вопросики от Светланы Логиновой, которая пишет, известно ли, каких успехов добиваются ваши выпускники, есть какие-нибудь знаменитости, которые вот прям добились? Очень-очень многого Или они э, сохраняют инкогнито вот хотят Нет, конечно, они, во-первых, приходят к нам преподавать mm -hmm. А во-вторых Вот я знаю, что, например, в Сарапуле В отделах полиции Очень много сотрудников, которые закончили Наш колледж и наши вузы а Мы особо гордимся нашими дизайнерами Которые сейчас работают в Самых крутых российских Дизайнерских бюро и эти выпускники, они все на почетной доске висят у нас в колледже, мы о них знаем. И тут еще вот один вопрос, поддерживают ли они с вами связь после выхода в большое плавание. Пишут, делятся успехами. Да, вот Наша выпускница специальности дизайна Залина Закирова, она вот нам делала полностью в городе Ижевске весь дизайн нашего пространства. Она сделала галерею Грифон, она сделала наши холлы. И сейчас, конечно, МВУ в Ижевске выглядит как очень современное, крутое образовательное учреждение, в том числе благодаря нашей замечательной выпускнице. Вот так, дорогие друзья, и это действительно круто. Еще раз, времени остается все меньше, последний выход, и мы будем уже буквально через несколько минут принимать. Уделять победителя. Так что коротко, на вопросы, наверное, ответим. Оля Бутурина спрашивает: платить нужно сразу за все обучение или можно разделить по частям. Предусмотрены две формы оплаты. Это предоплата семестра а, или рассрочка в удобной для вас форме. А, рассрочка стоит чуть дороже, буквально uh -huh. процентов на 9, наверное. Uh -huh. Ну а так, э, платишь за, семетр, за семестр, учишься. Платишь да, за семестр, да. учишься. Отлично, между прочим, система, мне кажется, очень удобна. Выдаются ли какие-либо учебники, литература? Если у вас библиотека, спрашивает Светлана. Uh, у нас есть две электронные библиотечные системы, где есть вся необходимая основная и дополнительная литература. У каждого студента есть логин-пароль для входа в электронные библиотеки, и он может в неограниченном количестве пользоваться всей необходимой uh, литературой. Кроме того, у нас есть электронная образовательная среда, где вся информация по дисциплинам, которую необходимо изучить, также на ней представлена. То есть студенты студентам сейчас достаточно иметь телефон для того, чтобы иметь доступ ко всем электронным ресурсам. Ну и, конечно, есть библиотека в ЖЕВСке, но студенты сейчас, к сожалению, редко туда ходят, потому что предпочитают Все электронные, да, уже, да? электронные издания. Я сама обожаю с детства читать, и если раньше это были огромные полки с книгами, то теперь это программка в телефоне, да спрашивает, как изменится образование по специальности реклама на, по обновленной программе «Колледж креативных индустрий». Мне не очень понятен вопрос, надеюсь на ваш ответ. Да, действительно, Международный Восточноевропейский колледж стал одной из семи российских площадок, где под гидой Министерства просвещения Российской Федерации реализуется проект «Колледж креативных индустрий». Угу. И в этот проект вошли три наших специальности. Это реклама, информационные системы и программирование и дизайн по отраслям. И в чем отличие колледжа креативных индустрий от других программ обучения? В том, что это сочетание обучения и работы на месте. И в этом отношении а, организуется продакшн-центр, который будет заниматься привлечением заказов, и студенты под наставничеством опытных педагогов будут выполнять эти заказы и зарабатывать деньги. То есть прямо в процессе Прав, обучения? В процессе обучения, на занятиях практических, условно говоря, не, не уходя из колледжа. Ну и а, именно по специальности реклама будет выделен отдельный профессиональный модуль, который полностью будет посвящен интернет-маркетингу. То есть все, что связано с продвижением компании в интернете. Мне кажется, это сейчас мега актуально. Это мега актуальная и мега дефицитная специальность, и мы будем выпускать именно интернет-маркетологов. Это очень здорово, потому что, мне кажется, сейчас вообще ни один бизнес, который существует у нас в России, да и в мире, не может существовать без интернета. Если тебя нет в интернете, считай, тебя нет вообще. И это так здорово. И Еще один вопрос от Оленьки Красноперовой, которая пишет, набран ли педагогический состав в Сарапульском филиале? Да, у меня несколько собеседований сейчас буквально на этой неделе. Я думаю, что мы к середине августа, вам представим педагогический состав, который будет работать. И мы, конечно, хотим, чтобы педагоги были также из Ижевска, которые действительно показывают высокие результаты обучения наших студентов. То есть не просто так это все, да, Конечно, все очень серьезно. Да. Я вообще слышала, что вы планируете какое-то э, хорошее грандиозное мероприятие, где будут крутые мегаподарочки. Вот так вкратце облачно буквально нам нарисуете. Да, вы кстати подсказали, что почему бы не сделать мероприятие в рамках пятницы нашего любимого городского еженедельного фестиваля. Да, и мы там представим мастер-классы по нашим основным специальностям. Ну и сразу же вопрос, вот к нам прилетел тоже, куда пойти, чтобы к вам поступить? Мне кажется, вот отличный способ, это прийти на вот эту презентацию, да, пройти какие-то мастер-классы, и там действительно все будет рассказано и показано. Ну а сейчас, если не идти ни на какую пятницу, да, как вообще к вам поступить, куда идти? Можно прийти в наш филиал по адресу, который находится Электрозаводская, 8. Там можно подать документы как на обучение в самом филиале, так и на все специальности, которые в головном нашем колледже набираются. Можно позвонить по телефону 8 800 177 24, и вас проконсультируют, как подать документы в электронном виде. И это очень здорово и очень удобно. 8, да. 8 800 177 24. Прямо сейчас продублировала в чате видеонтрансляции. Ребят, заходите и звоните, чтобы лишний раз никуда не мотаться. У нас сейчас время такое, знаете, суетное. Да и лето, и отдыхать хочется, да, чтобы никуда никогда не ходить. Просто звоните, и можно даже дистанционно, да, это все да, организовать. Да, документы сейчас под, подаются дистанционно в том числе. Никакие бумажки собирать не надо, теракопии делать не надо. А, надо делать сканы хорошие а -а -а. или фотографии загрузить. Да. Это сейчас доступно, мне кажется. Ну и просто приходить можно даже, если хотите, так очно поговорить, пообщаться на электрозаводском. Да. 8. На Электрозаводской 8 организован прием документов. Угу. Если вы хотите получить консультацию по карьере, по возможностям, надо звонить в Ижевск или приезжать в Ижевск. 8 800 177 24. Наш телефон. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня была прям мега содержательная беседа. Очень информативная. Я сама для себя узнала много нового и интересного. Я как мама девятиклассника, который заканчивает девятый класс, уже закончила аттестат на руках. Я действительно благодарна за всю информацию, которую вы нам сегодня выдали. И надеюсь, ребят, что она была вам полезной. Мы ну и приходим к самому приятному. Прямо сейчас мы вместе с вами будем дарить и выбирать победителя того самого счастливчика, который получит крутой, между прочим, серьезный такой рюкзак от нашей очаровательной гости. И вот напоследок еще одно, один вопрос, да, прилетел, успел прилететь от Сергея, который пишет. На специальности туризм в процессе обучения, думаю, имеется практика. Можете привести примеры к Практиковались ваши ученики. На специальности туризм есть два направления для практики стажировки. А первое направление это гостиничные сети. И здесь у нас заключены договоры со всеми гостиничными сетями, например, там гостиница Юбилейная, Ижэтэйли, Радуга, Макс и другие. А второе направление – это туристические объекты а, на территорию Дмурской республики. А здесь у нас их много, да? У нас их очень много. Здесь мы работаем ну, вот, активно с Дальвегой, Жевские термы и другими туристическими объектами. То есть без практики вы точно не останетесь. Очень здорово. Мне кажется, в таких организациях прям ну, престижно даже пройти практику, да, и потом иметь уже такой грандиозный опыт. Ну и еще раз благодарим всех за вопросы. Вы все большие молодцы, ребят. Я всегда благодарю вас за поддержку, которую вы оказываете нам здесь на Смороде. И прямо сейчас наша гостья Варвара Валентиновна выберет того самого человека, который получит крутой приз Ну с чем у вас ассоциируется рюкзак? Конечно же с туризмом ага. И поэтому я хочу этот рюкзак подарить человеку, который задавал очень много вопросов по специальности туризм Я уверена, что вам этот рюкзак пригодится, Сергей Сергей Иванов сегодня получает этот крутой приз, Сережа, мы тебя искренне от всей души поздравляем, обязательно напишем, как и где можно забрать приз. Все остальные не расстраивайтесь, я думаю, что подарков от МВЕО будет еще очень-очень много и очень много сюрпризов. Всех вас призываю подписываться на группу ВКонтакте, прямая ссылка есть у нас в дневном посте в группе ВКонтакте «Радио Смородина Сарапова". Переходите, подписывайтесь и будьте в курсе и в теме. Я уверена, вам помогут. И, ну, и напутственное слово для наших слушателей, от нашей гости. Я каждому из вас желаю быть счастливым а, в своей профессии и найти действительно свой профессиональный путь, который будет вас вдохновлять и окрылять. Это самое главное. А мы вам поможем. Золотые слова. Я абсолютно полностью согласна, поддерживаю. Ребята, огромное спасибо и всем пока.